Ваша подготовка, была недельная пауза. Подготовка хорошо проходит. Провели двухстороннюю игру, делали какие-то выводы, двигаемся дальше, анализируем соперника, готовимся к игре. Хорошая, молодая команда, играет на контрдетакующий футбол и старается играть в футбол. Будем что-то поставлять им, предлагать свое. Ну сам готов к последствиям матчу? Естественно, всегда готов. Сломан был палец со смещением, очень неприятный такой момент. И получилось то, что вывалился на ну, 6 недель, потом еще восстановление. И так вот получилось, что, можно сказать, два месяца выпал. Согласишься с мнением, что энергетика это одна из самых непредсказуемых команд у нас в чемпионате? Могут и забить много, и в то же время пропустить. И... Ну, таких команд много в чемпионате нашем, но согласен с тобой. Интересно вообще играть в таких команд, как «Энергетик»? Сколько? Да, против всех команд интересно играть. Вернулся ты с молодежной сборной, играл два матча. в матча ты выходил в стартовом составе. Как вообще у тебя атмосфера играть против команд такого уровня, как Португалия, Исландия? Ну, сильная команда, скажу честно. И очень тяжело было. Морально, физически, психологически. Вот. Они у нас техничные были, сильнее. Ну, угу. если не смотреть на результат, вообще доволен тем, как Да, играет? доволен, доволен.